контракта из первого главного управления, а мы из того же, на силовой поддержке из управления С, нелегальной разведкой. Отряда «Вымпел», «Каскад» этого чекистской войсковой операции называли. там. А приехали по в 88-м я приехал, а аусвайс выписывают, там, справа налево, ни хрена не понять, но фотография моя. И чуть чего там, значит, местные, там, эти, там, вон там, убежали, там, Мушаверхада вот они там. И позывные, через Бали, Бали, Сэй, Сэй, Мушаверенхот, так что вот такая вот хорошая песня. Вот тут она, несмотря она высокой, описаны все тягости, тяготы службы там за рубежом. Звали нас высокоблагородие, Как-никак русский офицер. А теперь какая-то пародия по собачке лечут мушавер. А теперь какая-то пародия, по собачке лечут мушавер, Раньше кителярим не скрипучие, Конь-огонь под бархатным седлом. А теперь спецовка в лучшем случае, БТР и все на нем гуртом.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 Две собаки, вся моя компания, С ними порычишь и на покой. Две собаки, вся моя компания, С ними порычишь и на покой. Звали нас Высокоблагородие, Как-никак русский офицер. А теперь какая-то пародия, По собачек лечут мушавер. Одно из писем, написанное домой, шесть писем я написал за год. А Писать-то цензура через эту военную, обратно письма приходит. То письмо поступило в открытом состоянии, во вскрытом состоянии, где-то что-то вычеркнуто. Чего? Вычеркну. чего? старалась не называть и писать, что все нормально. У нас тут бассейны, река течет, у нас песчаные пляжи, это в Бадахшане, да? У нас горный воздух изумительный, у нас мартышки на пальмах. Оно а, это не у нас, это в Азии, в Полиховрях мартышки были, по-моему, еще где-то там, в южне. Жил Джиллабаде, да. А мы там, эти мартышки, попугаи, ни хрена там, ничего это не было. Горы, духи, дыхание, ну, бараны были, овцы были. Но нам они почему-то не, не продавали ни баранов, ни овец. Особенно пуштуны, когда там и бредут они караванами осенью на озеро Шиво, на Альпийские луга, кочевые. Женщины замечательные, пуштуны. Голубоглазые все, высокие все, с глазами с такими. И на нас им абсолютно плевать. 2000 караван, а нам кто-то сказал, пойдут пуштунки у них. Они действительно идут, у них там, значит... На коленях лежит или ребенок, или ягненок. Впереди старичок на ишаке, а сзади верблюды, верблюды, верблюды. Суровые. Они до 72 -го года брали первые места в пострельбе в Кабуле. А мы два БТР вот так вот носом поставили с Ленькой Тепляковым. Коль, ты же был при этом уже, да? Поставили, деньгами запаслись, говорят, они барашку подешевле можно купить. И ставили, стволы развернули, перегородили, шлагбаум, там дальше горы, тут речь, куда денутся, будем покупать. Кричали, переводчик тоже чего кричал, или панже кричал чего-нибудь, размахивая пачкой Афганий. Хоть бы черта два, очень тихо и спокойно, никакого внимания не обращают. Обогнули нас по склону горы и, горы, и ушли туда, на Альпийские луга. И мы, куда, где барашки-то? Так нам или вертолетчики поставляли, там, с полетов. Либо с колонны поставляли второй батальон. Слава Масловский. Ну вот этот... Ну и что? Вот писал письма. Первое, что я написал письма. Жене своей и всем чужим женам и любимым девушкам, которые нас ждали. Без упоминаний названий, имен, фамилии, кличек, званий и чинов. Просто так... Этот мир без тебя Просто серые скалы От палящего солнца Не спрятаться в тень Здесь душманские буры Берегут перевалы И в тревожных рассветах Рождается день Этот мир без тебя Перечеркнут ракетой, И погибшим друзьям Не закончился счет. Здесь измерена жизнь Пулеметной лентой, Караванной тропою, И чем-то еще. Этот мир без тебя. После рейда усталость. Дописанных писем Скупые слова Здесь в сердцах уживаются, Я растяжалась, И по-прежнему в душах одежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечер.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 Ближе, далекая ты. Спасибо. Одна из песен, у нее интересная история. Я просто так написал, как там взгляд со стороны об одном совершенно незначительном событии. Ну просто в горах пошел дождь, там, где снега должны идти, пошел дождь. И вот и колонна наша идет. Она после этого пробилась через засады чего-то. Уставшие ребята отбивались от духов, от засад, от этих на минных полях. И осталось совсем немножко дойти. И вот написал. Но я и значение не придавал. Пока Олег Брылев, ну вы знаете, да, замечательный полковник, который книгу написал, вот эту вот, да, Машеловка Афганская, там, хорошо написал. Он мне сказал, да это самая лучшая твоя песня. Я говорю, да ладно. И в 88 году, «Майские звезды» было, это тогда проводили в клубе МВД большом. Там был вообще, там, первый спели песню, выходит каскад халиловской песни, поет мою изуродованную, там, озаренком, мы говорим, слова, лавпуром, то есть, скажем. Чем, «Чем ты, да, чем ты, земля Афганистана, искупишь слезы лед я совсем не это, чем ты, великая держава», писал там. Но он устал гимном вы, вывода, как там все считаются, а второй место занял я сразу за ними, вот с этой песней. По-моему, 150 рублей, лауреат, и... А кто, Ахалиловский Хали... не налили даже стакан на песню пили, и вообще забыли указать, чья это песня. -то. Дождь идет в горах Афгана, Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды.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 Идет в горах Афгана Позабытой и желанный, Память светлый о доме дальнем доме и весне И отплясывают рьяно Два безусых капитана Два танкиста из поглана На залатанной броне И отплясывают рьяно Два безусых капитана Два танкиста из поглана. На золотанной броне Дождь идет в горах Афгана Пересохшим речкам манна. Он, конечно, он, конечно Ни российский, ни родной Местный бог от взрыва злея Из созвездия водолея На войну обрушил дождик Этот дождик проливной Местный бог от взрывов злея и созвездия подалея на войну обрушил дождь, Этот дождик проливной. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли, От я воды и дождю подставив лица, Все пытаются отмыться от жары. Ставив лица, все пытаются отмыться от жары. Столенький пыль, серый пыль и беды. Еще, чтобы не пустить никого в афганскую сферу. Спасибо, спасибо. Пою еще две песни. Они посвящаются... Просто я залез в интернет тут, как на неделе включился и прочитал. Я сам знал, что это тяжелый водителям Афганистана посвященный. Боевым водителем на БТРах, на танках, на БРДМках, на БМПшках, на КамАЗах, на Уралах, на Зелах, на трассе жизни вот у нас была. Одна песня мне очень нравилась с детства, я помню, ну, вообще я только родился и да, все это слушал. Был патефон трофейный, батя с войны привез, Откуда? немецкий как он, 30 то 30 какого-то года, и были пластинки. Даже не винил от а такие вот. Я постаршал, дурак их бросал, как диски эти пластинки, а вот теперь жалею, почти не осталось. И там была песня, песенка фронтового шофера. Я ее переделал. Потом я много раз слышу, как ее поют про Афганистан. Чуть-чуть передел, ничего. На афганский мотив, под баян, под этот. Я стоял, слушал, мне никто не верил, что это мою переделку поют. Что это моя. Нет, это там, ну, неважно. Я уж к этому привык. так. Водителем. За штурвалами БМП, За баранками автомобилей, За рычагами танков, Через перевалы и долины. Сквозь огонь снарядов и гранат Мы вели колонны вдоль по горным склонам От кундуза и, нафа и забатых Путь дороги Афганистана Не страшны нам засады Душманов, а помирать нам Рановато есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела, Путь до Файзабада, между прочим. Был, друзья нелегок и не скор, Шли два дня, три ночи, трудно было очень, но водитель не глушил в моторах путь дороги Афганистана.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 мы афганских выжженных дорогах, Путь дороги Афганистана. Не страшны нам засады душманов, И ведь помирать нам рановато, Есть у нас еще дома дела. А помирать нам рановато, Есть у нас еще дома Вид такой. Ну, как из танка вылезла. Понятно. Или по горам скакал. Так, нормально? Прилично? Ну, спасибо. Да, не Нет, а то зверский вид тоже нехорошо. Второй я написал сам, водителям, Снабжение водителей... Сам, гуманитарная помощь афганцам, водители. Слава Масловский, второй батальон, он водил колонны, и у него сам здоровый, красивый майор, метр по два, один, сам белый альбинос, один глаз карий, другой голубой. И он водил колонну. На нем вот такой слой пыли, ни одной царапины. Ну, колонны, кто там был, Серега, подтверди. там Доходили, доходили. К, бах... к Бахараку можно прорваться, можно не прорваться, доставка вертолетами, там все. Окружили, там он служил. Ну, ну, водителем, просто водителем. Шоферам. Короче, боевых поедет. Перевалы лощины, то засады, то мины Как затравленный дышит мотор Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор Раскаленные ветры и ползут километры Среди серых пылающих гор Под колесами камень, не шути с тормозами Ведь все же КамАЗ, а не танк Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, да не выпустил Пашку салан. Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, да не выпустил Пашку салан. Где настолько с тобою не мотала войною мой пропавший соляркой собрат? На восток по востоку мы мотаем дорогу на израненный пулями скат. На восток по востоку мы мотаем дорогу, а израненный пулями скат. Вот за тем поворотом непонятное что-то Стегануло по скалам картеч. Ну не выдай, родимый, нам еще для любимой, Надо жизнь и надежду сберечь. Ну не выдай, родимый, нам еще для любимой, Надо жизнь и надежду сберечь. Цветами встречали, и фугасами рвали. Было дело, хлебанули чудес. Ковыляет бетонка, то Гордес, то зеленка, то зеленка, то, то снова Гордес. Ковыляет бетонка, то Гордес, то зеленка, То зеленка, то снова Гордес. Перевалы, лощины, то засады, то мины, Словно загнанный дышит мотор. Раскаленные ветры и ползут километры Среди афганских пылающих гор. Раскаленные ветры и ползут километры Сквозь межафганских стреляющих гор. Тогда еще одну песню вот насчет. Если верить Юрию Алексеевичу, а он ведет строгий отчет где чего по всей Европе и даже за рубежом. Значит, дата Вальса в прошлом году занял первое место, вот этот вальс четвертого года войны занял. Я верю своему администратору и другу, я вам сейчас ее спою там, да? Конечно вертолетчики там, даже без них -то, там. Суды, не суды, как без воды. Раз, прошу прощения. Не слышу, не кружится снег над крышей.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 И новые друзья, и старые тревоги, И мины под ногой, и пули у виска. С гвоздя гитару снял, усталый вертолетчик Настроил в унисон с аккордами души. И добрый старый вальс, Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звезды закружил И добрый старый вальс Среди афганской ночи И мысли, и сердца И звезды закружил Плывет, качаясь, вальс Над древней Горами, не слушая войны, не ведая границ, мы грезим на его любимыми глазами, пожать ему нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим на его любимыми глазами, пожатием ему нежных рук. Шорохом а ресниц Пусть голос твой охрип Но нету звука как фальши Кончающийся год Не зарастет бульем Играй, пилот, играй Про то, что будет дальше А мы тебе сейчас Коротка. Спят облака И лежит у меня на погоне Незнакомая ваша рука После тревог Спит городок Я услышал мелодию валеса И сюда заглянул на часок Хоть я с вами совсем знаком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 Афганский небосвод Звучит случайный вальс Над модулем притихшим, И под его мотив Приходит Новый год. Спасибо. Значит, прислала мне Супруг, моя письмо. А там они на диване сидят с сыновьями. Значит, супруга рыжая, веней, русая, а сыновья почему-то рыжие, огненные. Не знаю, что так получилось, фотографу говорят там. Эту фотографию я повесил, все вешали фотографии, там, Вася, Юра. И я. Тут пришла какая-то фотография с письмом через все цензуры военные дошла и повесила я на стену и написал эту песню значит. и вообще низкий поклон всем офицерским женам мне повезло и, и повезло кому-то дорогие мои с вами Если среди вас офицерские жены это тяжелая работа и иногда тяжелая участь иногда мы не возвращаемся ну а когда тоскуем пишем письма например ну, такие Желтой пылью наши окна запорошены Третий день афганец бродит по горам Я письмо тебе пишу, моя хорошая Из провинции Нагорный Бадакшан. Мне поет про горы грусть магнитофонная А вокруг столпились горы наяву И живу я здесь засадами колоннами Да еще твоими письмами живу где отмечено, в уставели, Для чего живет на свете человек. Здесь сошлись два века в противостоянии: век двадцатый, и четырнадцатый век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисусы я, Десять заповедей душу не томят. Вся религия моя головки русые, Сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему мне новомодные традиции Все указы здесь не значат ни черта Пью я водку с подполковником милиции Он милиции московской нечета Пьем за дружбу боевую настоящую Пью за то, что он не смотрит свысока Что меня он не ходячего, не зрячего Семь часов тащил по скалам до полка может быть, мои сумбурные каракули Разбирать ты будешь, слезы не таям. Только сделай так, родная, чтоб не плакали Письма папины читая, сыновья. Только верь, и по законам человечности Будет встреча, будет новая весна. Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности, По призванию офицерская жена. Ты моя к мне, затерявшемуся в вечности По призванию офицерская жена. Спасибо. Спасибо. Так, сейчас. Так, я, поскольку временно не сразу способен карать в Луганске, говорить особо не говорит, Песен не поет, только готовится. Я спою песню, его песню «Карася», две даже спою песни. Это замечательный автор-исполнитель, полковник, спецназовец, деса, э, как он, кто в 79 значит, декабрист. Он пишет песни хорошие. Одну я спою. Одну вы знаете в связи с тем, что приближается дата. Вот мы с коликами в дорогу, пишем с датой, и мы знаем, что все 27 декабря. А уж кто хочет, пишет, что это праздник. Мы не считаем это праздник, да? Алексеевич. Комиссар памятной даты, да. Да, да, да, да. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песня, для кого...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 от чего нам так дорог этот неухлюжий мужской поцелуй? От чего нам так дорог это, неухлюжий мужской поцелуй? суету новогодней встречи вспомни наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, Тост второй за живых ребят. Я... И еще вторая песня карася. Она была шуточная, она была написана, значит. По поводу куоса альма матер Он снесен на альма тот 36-го года деревянный домик двухэтажный на объекте Балаших, 101-й диверсионный школы снесли и построили что-то новое, а из этого сделал, макет сделали. Но мы все помним, там кто был посмертно, Бояринову помним. Командир Эваль Григорьевич Козлов первый был. Там, там начинался вымпел в 81 году, а мы даже не знали, что это такой вымпел. Ну вот, а поскольку был а, при штурме, а потом еще в первом каскаде был карась, да? Он постарше, он... Вот эта песня. Передел Хайштар добрый песен Я по свету немало хаживал, под кабулом в землянках я жил, На баграме десант высаживал, В Царандои и в хаде служил. Бил душманов, как батя Фрицев, Повторяя простые слова. Далека ж ты, Москва, столица, Золотая моя Москва. Сколько дней это будет длиться, Сколько скажут нам матерных слов И полягут в чужой столице Самых славных твоих сынов. Без салютов нахмурив лица Их проводит родная братва Чем ты будешь тогда гордиться Золотая моя Москва А пока что с друзьями вместе Вспоминаем кишлак, Чаквардак И твою лебединую песню Ту, что спел ты в огне, а так... Днем и ночью в бургу и в жарищу Беспощадно громил ты врагов Как учил нас полковник нищим Как советовал быстряков Я люблю подмосковные рощи Те, что стали родными для нас Я люблю твою красную площадь полашиху и бычий глаз Ново вижу родимые лица Да мы готовы славянам помочь Вот появиться и тут же смыться Потемней удалась бы ночь Но диверсанты появиться и тут же смыться Потемней удалась бы ночь Нищий полковник, первый спецназовец номер один Дядя дядя Петя мой звали, он старше, Нет, у на свете умер Быстряков Полковник, он тоже его нет уже на свете, который выручал нас всех, садится там. Вот преподаватели КОСа, и они же были в Афганистане, в первыми самыми. Пыстырьков дядя Феде, мы его Садился мотоцикл, любимой того, стоит. Когда нас тормозили, выпиши кого-то, какие-то там, там между нами, а он же сам вот сдон стоит. И когда идут, всякие где там выходят куда-то, едут. Абдоновские ребята, а мы объезжаем, у нас останавливают военные полиции. Тут, вот, дядя Федя на мотоцикле прилетает. Парень, да хоть лейтенант стоит, что-то. Ты кого останавливаешь тут? Там. И все, езжайте, только осторожно дайте проехать колонии. Но он был замечательный. Были замечательные люди. У меня командиром, герой Советского Союза. Бояринов, полковник, погиб при штурме дворца Амина. Тяжелое ранение получил тот, кто у меня был командиром и вербовал меня в первое главное управление, конкретно в импел. Это был герой Советского Союза Эвальд Козлов. Эвальд Григорьевич Козлов. Он был у нас командиром. Вот я не знаю, жив ли он. Отец-основатель всего этого, генерал-лейтенант Дроздов Юрий Иванович, разведчик, божьей милостью, который записку писал в 81 году после удачного шторма дворца, писал записку в ЦК и стал создаваться в импел. Вот с ним. Умер тоже. Савинцев дед умер тоже. Там был в прошлом году. За 90 лет мы уж перемахнули. Так здесь лица для нас, они эм, святые лица. Вот почему я вспомнил здесь. уже. Как... О, здорово. Мотогвардия, привет. Привет, командир. О, спасибо большое. Поздравления. Ну, Говду со всем этим. Ты что, ты пришел? А, зайдешь, ну ладно. Ну и вот эта песня, она для всех. Автор мне неизвестен. Исполнял ее, известный там с первого самого зашлись. Кирсанов Юра. К 27-му. И вообще к Афганистану. Бой гремел в окрестностях Кабула. Ночь слепилась в треск, с Слесками огня Не сломала нас и не согнула Видно, люди крепче, чем броня Дипломаты мы не по призванию Нам, милей, братишка, автомат четкие команды, и приказания И в кармане парочка гранат Вспомним, товарищ. Мы Афганистан, зарево-пожарищ, крики мусульман, Грохот автоматов, взрывы за рекой, Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, Вспомним, как бежали в горы посмочи, Как загрохотал твой грозный АКС, Вспомним, товарищ, вспомним, наконец, Стрепды му трещали ветки, в котелке дымился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал спотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад.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 Как загрохотал твой грозный АКС, Вспомним, товарищи, вспомним, наконец, самолет заходит на посадку, Тяжело моторами гудя, он привез патроны и взрывчатку. Это для тебя и для меня. Знаете же, ребята, мусульмане, Ваша сила в том, что мы за вас.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 как закрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Ну и не могу не вспомнить гимн Куоса. Автор, к сожалению, несколько лет назад умер. Автор слов. Мелодии разные. Я спою, которую я слышал в 82 году и запомнил на всю жизнь. Потом пел точно так же. Это про нашу службу, это тоже Комитет государственной безопасности. Спецподразделение «Вымпел», сейчас называется «Разведка специального значения», по сути, диверсионная разведывательная организация «Вымпел», а мы даже не знали, что она есть. У нас назывался отдельный учебный центр «АУЦ» в Балашихе. Но до нас был написан, те, кто уходили по разным странам, уходили выпускники, там, работали. Гибли возвращались иногда где с победой, но ну, неважно. Гим, Уоса, он и Каскадов был гимн, и даже Вымпилов. Бой затих у взорванного моста, ГСН растаяла во мгле. Зампада, не удобство. удобства, Умирает на сырой земле. Жаркая нерусская погода Остывает на его губах. Звезды неродного небосвода Угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, Жив, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему в набедренной повязке Вражеский наемник подойдет, подойдет, Посмотрит, удивится, вскинет пистолет, Прищурит глаз, Скажет, много резал бледнолицых, Русских буду резать в первый раз. А в России зацвела горячиха, Там не бродит дикий папуас. Есть в России город Балашиха, Есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям Люди в ресторан идут гурьбой, Среди них идут, держа равнине Парни с удивительной судьбой Узнают их по короткой стрижке По беретам типа балахон И их в округе местные мальчишки Называют дяденька шпион Если где-то гром далекий грянет В неизвестность улетят они Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии. Если гнета, гром далекий грянет, В неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии. А собрасно не по пожарной экране. Так что через забор туда-сюда. И глухая стена, и вроде бы не перебраться через нее. Итак. Ну и уже не буду говорить, где внешняя разведка, где контрразведка, потому что и там, и там они не существуют независимо друг от друга. Генерал, который у нас на свадьбе с Ольгой был, который был штрафником с 1937 года, вышел и в штрафной роли отца был но конец войны опять генерал ну сталинские репрессии там конец он войны, опять стал генералом командир дивизии значит а... господи забыл что хотел сказать про генерала да я не помню как его звали потому что он такой замечательный был там. но он мне говорил и другой говорил генерал полковник который вербовали не мне там с отцом это фронтовые друзья и когда я попал в контрразведку, он мне сказал, говорит, Игорь, а я иду мимо дома 2, на не оттуда, сигаретами иностранными пахнет, виски, закон там, е-мое, вот они мерещатся мне, караваны с пряностями. Ну и как я попал в Афганистан, думаю, это что-то первое главное управление, все равно разведка, Штирлиц я уже практически готовый. Он мне сказал, говорит, ты не переживай, это, ты, ты будешь в разведке там. Мне сказал, в какой. Ты, говорит, будешь. Но, говорит, контрразведка, это, говорит, арифметика. А там, да, первым, это высшая математика, но туда без арифметики лучше не соваться. Ты же, говорит, сын офицера боевого. Вот, так что... И я поэтому так и не переживал, что в контрразведке. Даже интересно, людей и что в стране происходит на самом деле. Потом Афганистан. Ну вот поэтому какой безразличный. Называется мистер Джексон. Какой войне без раз... и без войны, и неважно, разведка или контрразведка. Кстати, в первом главном управлении, что же разведка? До недавнего времени официальный отдел кадров занимался. В ПГУ, там во внешний сейчас. А сейчас управление собственной безопасности. Все это и есть контрразведка В какой безразлично Стране Заграничной В одном из огромных Чужих Городов Живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон И он же Майор Иванов живет неизвестный Живет мистер Джексон Он Джексон и он же Майор Иванов Что быть в русле жизни Он делает бизнес Он враг коммунизма Он в общем аскет Как все за границей он ходит молиться, а где-то хранится Его партбилет, как все за границей Он ходит молиться, а где-то хранится Его портбилет, И не за награду, и виллу с оградой На риск каждым утром тот мистер идет, а где-то в Ростове, а может в Опскове, а может на Волге, семья его ждет, а где-то в Ростове, а может в Обскове, а может на Волге, семья его ждет, и может так статься, что им не дождаться. Когда он с работы вернется домой, а просто однажды Придут к ним и скажут, Он долг выполняя, Погиб как герой, а просто однажды Придут к ним и скажут, Он долг выполняя, Погиб как герой, Так в какой, безразлично?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 Песенка повеселее, Сейчас, сейчас. Старая добрая песенка времен. Мы идем тропинкой очень узкой И, наверное, ищет нас десант. Нас ведет наполовину русский Сэр Антони белый эмигрант. На тропинке нашей темной и узкой КГБ вовек нас не сыскать. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Бедный твой мать, там, вдали за синюю горою, Есть огромная страна США, И мы туда вернемся как герои, Только бы добраться нам туда, И будем пить вино из чаракузких, И красивых женщин обнимать, Эй, сэр Антонио, как это по-русски? Джонни бросил ферму в Алабаме Записался членом ФБР И сказал своей старушке-маме Мигом я слетаю в СССР Ни один гектар по порчь кукурузки Буду знать, как штаты обгонять Эй, сэр Антони, как это по-русски? Бедный твой мать А папа отдал Джонни два миллиона, чтобы тот достойно мог жить. Спи, папуля, мальчики-шпионы, Пентагон сумеют защитить. На тропинке нашей темной узкой, никому вам, никому век нас не сыскать. Эй, сэр Антони, как это по-русски? Раз, два, три, пять. Ночь тиха, шумит тайга тревожно, с вертолетов высужен десант. По тропинке нашей осторожно, очень осторожно, Нас ведет Антоний, иммигрант. С ним, друзья, мы попадем в кутузку, Ведь да, сволочь, не за понюху табаку. Сэр Антони, как это по-русски? How do you do? Ну и хорошая песня так, чтобы развелиться уже. Вы еще знаете старая хорошая песня. Про контрразведку, вот кто-то, вот странно, что кто и написал, так это Владимир Высоцкий, веселый, хороший, но там все сказано четко, говорю, как бывший контрразведчик, все правильно, но ну, вы слышали, да? Избегая, опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, вечно в кожаных перчатках, что мне делать отпечатков? жил в гостинице советской Несоветский человек. Джон Ланкастер в одиночку Преимущественно ночью Чем-то щелкал, чем был спрятан Инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете Приставало в черном цвете Все, что ценим мы и любим, Чем гордится коллектив. Но, ну, например, клуб на улице Нагорной Стал общественный уборный. Наш родной центральный рынок Стал похож на грязный склад Искаженный микропленкой Гум стал маленькой избенкой И уж вспомнить неприлично Чем там стал театр МХАТ Но работать без подручных Может скучно, а может скучно В враг подумал, враг был тока Написал фиктивный чек И где-то в дебрях ресторана Гражданин Епифана Сбил с пути из понтолыку Несоветский человек Пифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем так, подручный Джона стал находкой до шпиона. Так случиться можно с каждым, если пьян и мягкотел. Вот и первое задание. 3.15 возле бани. Может раньше, а может позже остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора, а потом про этот случай раструбят по Бибиси. И еще оденьтесь свеже и на выставке в манеже К вам приблизится мужчина с чемоданом Скажет он, не хотите ли черешни? В ответе, конечно, он вам даст батон взрывчатки Принесете мне батон А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану Будут деньги, дом Чикаго, много женщин и машин Враг не ведал дурачин Тот, кому все поручил он был чекист из контрразведки и прекрасный семьянин. Да, до да, этих шуток мастер, этот самый Джон Ланкастер. Он жестоко просчитался, пресловутый мистер Пек. Обезврежен он и даже, он пострижен и посажен. А в гостинице советской поселился мирный грек. Так, ну это я вот должен спеть, потому что памяти побратимо посвящено. Сложная судьба у Вадим была. И, в общем, он, он сам погиб, да? Он сразу сгорел почти там, при падении вертолета. Я говорю, сразу сгорел. Вот да, он, да вот, они вылетали, вывозвляют. КМС 8 сентября, сентября КМС 18 уже в этом госпитале в Ташкенте. Значит, жена его, Нина, красивая женщина, она вот. Она пережила его на два года. Я ездил с врачом, разговаривал тогда. Он сказал, а у нее есть. Там? Я говорю, да муж погиб, там, вот хоронили всем домодедовским этим городом. Плохо говорит, она не хотела никого, никаких мужиков. Вот, на этой почве у нее что-то онкология там туда. Мы с Колей ездили тогда, и потом в Склифосовске, она говорит, жить не хочет, когда он сказал, тоже военный врач, бывший, когда. И Нина умерла где-то через два года умерла его установили Вадим Вадимыч маленького, да, там в втором классе или в третьем он был установила бабушка и дедушка они умерли потом мы ездили с школе Польш говорили, в Суворовское училище чтобы его чтобы не выгоняли там, чтобы там его он остался вот закончил Суворовское потом он рязанское автомобильное. рязанское автомобильное училище уже один был практически уже умерли бабушка и дедушка у него он женился и погиб вместе с беременной женой и он Два раза жалился, и в конце концов погиб, как порядочный офицер. Ну, тоже, вообще... тоже, род Бурага прекратился, но Люда Бурага жива еще, да? И у него был брат, он в МД работал, начальник отдела. Ну, неважно, вот это вот. Я расскажу там, как все дело происходило. Мы ошиблись в расчетах. Их было 500 они двести, как нам сообщали В кишлаке Фаргамуч Весь второй батальон Пулеметами духи зажали Отсекли БТРы огнем РПГ Два из них подорвались на минах Задегли наши роты, припали к земле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 Только вселенская злость И расчет на везение любое Я потом уже думал, а если пришлось Затыкать пулемет тот собою Да, наверное, смог, А шале от тоски. Если смерть так уж лучше с почетом То только вдруг до уже долетел от реки Так знакомый напев вертолета А мы ведь знали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 и в атаку поднялись ребята. Было время, и был ослепительный час, Все отмечено в справках и сводках. Остарыли а вертолетчик, что вытащил нас, Оказался моим одногодкой. Так да тому ж мы с квичом Эхтесна же земля, Побратаемся, что ли, ей-богу. Два осколка засела в руке у меня, А его угораздило в ногу. Мы по капельке крови смешали в стакан И добавили спирта с водою А начальник разведки, седой капитан Был при этом при всем домодою Это диким покажется вам издали Мол, с ума что ли там посходили А мы традиции сами слагали свои Жаль, что нынче о них позабыли потом не один еще прожили бой Все мы жили боями в Афгане Я в апреле в Россию вернулся живой Он сгорел в сентябре под Ахшан На гранитной плите между цифр тире И слова, выполняя задания Я сюда каждый год прихожу в сентябре С побратимом моим на свидание Так теперь и живу, не боясь ничего может быть, за себя, может быть, за него. Да, такая песня. Песня о ком-то из наших, кто... Получил отпуск. Приехал в Москву. И куда ему деваться? По старым адресам никого нету. Вспомнил один адрес, один адрес и пошел туда. Ну так, ностальгии. Ничего хорошего тут не получилось, но все-таки вернулся на какое-то время, во времена молодости, до войны. Здравствуй, это я. Прости без приглашения Но сегодня 5 февраль Я хотел тебя поздравить с днем рождения Что давно не празднуешь, а жаль Постоим немного у двери Я лишь на минуточку прости Так бывает в жизни у людей Вновь пересекаются пути Да, я заглянул. Твои глаза Помнишь, я когда-то в них тонул Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал Авиабилет Москва-Кабул Сколько зимы, сколько долгих лет Если год за три пересчитать Я не упрекаю, что ты нет Не имею права упрекать Как живешь, надеюсь, все в порядке Замужем писали мне друзья Помнишь, как с тобою в нашем парке Прятались под кленом от дождя? Я запомнил вкус того дождя На губах испуганных твоих Не смотри тревожно на меня Я от этих губ почти отвык Очень изменился Что же, может быть Старит нас чужая сторона. Там живут не прячась от судьбы. Потому до срока седина. Что тебе расскажешь о войне? Да надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет следующий раз. Счастлив ли ты? Вопросы с киноленты. Где героев сводит хэппи-энд Так в кино, а в жизни проездные документы Снова на Кабул через Ташкент Он гудит таксист, не может больше ждать Видно, мало дал ему на чай Вот и все, меня не надо провожать Я пошел, будь счастлива, прощай Спасибо. Юр, сколько еще времени есть? Две песни. Десять минут? Две песни. Две песни. Потому что надо еще время там авто, автограф написать. Хватит, хватит. Куда хватит? Еще и не писали ничего. Там. Ладно, она ну, длинная получилась. Так. Ну, ладно. «Размышления в колонии тулукан файзобад называется. Ух разных войн, едина суть Так говорил один комбат Мы трассы жизни звали путь И с тулуканом файзабат, Там трое суток напролет Ползет колонна между скал За поворотом поворот За перевалом перевал Кричи с досады, не кричи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 Здесь не Европа, а Восток И в моде минная война Вздремни, покуда твой череп, Отдай напарнику штурвал За поворотом поворот За перевалом перевал Прикрою усталые глаза Смят, оторви, отклей, И все, что в письмах прочитал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 Закат ложится на капот Угрём и тих погрова ал За поворотом поворот За перевалом перевал А где-то мир и тишина И только фильмы о войне А здесь отметилась война Пробойный в лобовом стекле Сказали вас награда ждет.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 Очнись, приятник, мы дошли. Файзабад. Файзабад замечательный город, прекрасный. И прощаться не хотелось с ними улетать. Товарищи боевые здесь оставались все. Да, служить хоть там, ами, меняться. Закрывали точку, уезжали все оттуда. И больше в никто из нас не попадал. Остался на память ему ставший. Кресс, обчарка наша, пограничная. Попросили оставить. Он виллу охранял там. Мне его подарили начальник аптеки, когда, заноч... аптек, когда я в дивизии. Заночевал, прилетел и летел после отпуска. И он, а он летал. Говорит, забери собаку хорошая Его Кресс обрадовались наши. У нас погранцы были охраны все. Обрадовались, там, стали дрессировать. Чёрти как дрессировали. Уже никто прийти не мог. Они же хитрые, а им делал внушение. Вы слушайте, хватит тарать чужой-чужой, да, кто входит в ворота там. Или держите собаку, я им говорил. Знаете, что сделали? Они на... Вопль, держите собаку, спускали с креза, с поводка, и тот жрал любого, кто туда входил. Парадоксально, что он, наш воин, боец, как ни одеться, перемазан, черт знает, вот не трогал. А, афганец, губернатор, в тройке вообще там галстуки ходил, там новый, наглажный, все. Наш, другой запах, а наш, я покурился, крест не выносил, он с щенком попал. А наших нет, но ну, наш, может, тоже что соношой, там кто же без нее-то там не трогал. да да стоит да браковка сапер у него шпоры были на ногах вот он там остался а когда 8 извините сейчас. когда я приехал уже другой миссией обеспечения безопасности вывода 8 м году ребята встретил там 20 контракт у них был вот это встретил который летали в Пайзабад с проверками там советики оставали еще до последнего и сказали что крюса пристрелили он то ли от взрывов то ли еще от чего-то там он пошел заболел и стал бросаться своих, кусаться. И они что и сделали, позвали сержанта, дали ему пистолет, налили стакан водки, приказали пойти и застрелить Крэза. Ну, чтобы не мучилась псина, он ее отвел туда, за, за рык, и там застрелил. Долго плакал, на следующий день его отправили на другой конец офицера, другой конец Афганистана, чтобы глаза его не видели больше, хотя он выполнял приказ. Крыса там нет. А я потом, было четверо. Оль, да, четверо у нас было овчарок немецких. Три, да. они не живут. Вот они. Не знаю почему. И уже ветеринарная клиника была, там друзья мои, там все вот это вот. И не живут. Она мне сказала там врач, кандидат наук ветеринарных. Игорь, у тебя овчарки просто не живут. Но это и долгая история про собаку. Это Верстаков про Нюрку споет. Я... Хорош песни, там, ей бог, до слез просто пробирает. Ну, цена собаки преданные, верные, значит. Вот, и взяли, берегают русского черного терьера. Говорю, что баллон какой-то, насекомый, на мне эти терьеры. говорит, ты поезжай, посмотри. Мы с Ольгой поехали, лохматый бегает. А мать его сидит рядом, вот такая здоровая. Это говорит, это мама. А отец какой? А отец два раза больше. Вот вырос такой у нас детеныш: 82 весом, 82 килограмма весом, 82 в холке. Вот такие зубищи, глаз не видно, весь лохматый. С коротким хвостом тогда. Русский черный интерьер, что-то, или там собака Сталина, собака Гитлер, как не обзывали. Но это другая эта история. Умер на руках. У меня в деревне. Там ее похоронил в барском саду его. Курил я, рак легких у него был. А. По-востоку, по-востоку, Ибо тянется дорога, Буду я в барханных сопках и горах. По-востоку, по-востоку, заложите души Богу И в патронник загоните весь свой страх со спиной РД тяжелый, Ты терпеть не мог со школы, если что-то давит на плечо Это было все когда-то, здесь не школьники, солдаты Здесь год за три пишутся в зачет По-востоку, по-востоку, перекурим, брат Серега Да таки остается пять минут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 нашего московского двора эту песню вот грушники там делали там нормально ну все генералы там какие-то курировали все это дело и все меняли все значит тут мне все меняли смысл тут и куда деваться тут глав пур поменял там генерал который курировал витя левуш мой хороший друг он полковник груз, значит, он там, Который выпускали первые-первые диски. Значит. Да я спою, как он есть. Вот знаете, что поменяли? Сейчас узнать потом скажу там. На незримых фронтах необъявленных войн. Нету пауз и нету антрактов. Все гремит над землей Нескончаемый бой Для затворов и танковых траков И к прикладу плечо Претерпелось уже Принимая отдачу тугую Этой ночью, мой друг, на ничейной меже Принял в сердце случайную пулю. Он в разведку вчера уходил налегке, Все шутил, что в не Европа. Вижу стертый каблук на его сапоге Через влажный зрачок перископа. Только слезы к чему Не мужской разговор Мы помянем его по-другому. Из душманов, что прячутся в Трещинных гор ни один не вернется до дому. Значит, пленных не брать, значит, будут дела, Значит, будет Вон с сервятником пища. Он зеленой лентой ракета пошла, Мы идем к тебе, слышишь, дружище. Мы поднимем тебя на сплетенных руках, Донесем до борта вертолетом. Камни падом откликнется эхо в горах, на прощальный салют разведроты. роты. Камни падом откликнется эхо в горах, на прощальный салют разведроты. роты. Сейчас скажу, что поменяли. Вы знаете, как генералы, вот я их не люблю, знаете, некоторых, некоторых очень. Это я не служу уже генералом, там, да. У нас, как говорил один фильм, один говорит, да что мне ваш генерал, у нас контрразведка, у нас генералы рыдали, как дети там. Не понравилось, что мы, что я написал знать, значит, пленных не брать. Почему? И что там такое понаписал вместо этого, черт чего. Ладно, все, все заканчивается, да, по нем пописаться. Да, все. Спасибо большое за внимание. Спасибо, я рад вас видеть. С наступающим Новым годом. Всем здоровья, еще раз здоровья. Удачи во всем. А следующий год, ну, хоть на ну, чуть-чуть, но будет лучше, чем уходящий вот в этот. И еще...